Всем привет! Сегодня мы разберем русскую народную песню «Ой, мороз, мороз». Я вам покажу, как играть аккорды и как играть фингерстайл. здесь используется перебор Бас и три струны одновременно дергаем два раза на каждый аккорд еще один вариант который можно использовать в аккомпанементе это когда мы играем вот перебор Суть такая, что играется бас, третья струна, первая и вторая вместе, третья, первая и вторая и опять третья. В медленном темпе это звучит так. На каждый аккорд мы играем этот перебор. Еще раз. Пятая, третья, первая и вторая вместе, третья, две струны одновременные и опять третья. Зажимаем аккорд AM-ля-минор. А, эм, Дергаем пятую третью. Затем четвертую, вторую, потом ставим аккорд Е. Дергаем шестую, первую, четвертую, третью и вторую струну на третьем ладу. Дальше мы возвращаемся в АМ. Пятая, вторая, играем третью, четвертую два раза. Опять аккорд Е. Шестая, первая вместе. Четвертая, третья дергается вместе. Дальше мы ставим аккорд АМ, э, пятая и третья, четвертая, потом вторая струна играется. И ставим аккорд Соль-мажор или аккорд G. без первой струны. Первая открытая и шестая играется у нас третья. И мизинец идет на вторую струну третьего лада. Затем аккорд С, пятая, вторая, четвертая и третья вместе. Затем бас у нас меняется на шестой. Мы... Пер... Перебрасываем палец на шестую струну, играем. Затем к аккорду C добавляем мизинец. Играем первую, пятую. Третья, вторая вместе. Опять первая. Вот здесь идет аккорд DM6. Я его беру вот арпеджату. Но можно играть просто 4 звука одновременно. Можно делать арпеджиату. вот такой вот. То есть звучит красиво. Потом первая открытая. Вторая струна. Дальше мы берем малое бары на пятом ладу, играем пятую, первую. Третья, вторая вместе. И здесь мы играем сдергивание, такое легато. Можно, конечно, сыграть отдельные звуки на первой струне, но лучше сыграть первую струну и потом за счет левой руки сыграть сдергивание. Затем идет возврат на аккорд G. Если вам сложно играть Сразу аккорд G можно сыграть так, то есть. И передвигаем первую палец сюда. Здесь играем третью, первую. Но лучше, конечно, сразу научиться играть аккорд G с басом. Дальше C пятая, первая. Первая. На первом ладу. И вот здесь мы играем аккорд как D, но только сдвигаем на третью позицию. Опять сдергивание идет, мизинец на седьмой лад, и потом уже малые бары первый пятый, вторая, третья вместе и пятый бас. Все, вся песня.